Если что, можно выключить по типа, точно нет. тут, более точечно надо. Руки очень плохо. У что Да. Белый сюда, да, ну, рядом. ну, я еще подожди, я сейчас разогреюсь. Не угодил. Вообще, очень а а Не, не, не, не, не угодил. Можешь попробовать? Да, черный у нас. Да. Черный ну что вы здесь толпились красные да? да? о, смотри На, ну, почти ничего, большие стол за рот он интересный и понимаешь, что ты надо, заберешься То есть сначала несколько головданок, Ну, в принципе, такая вот Он идет туда, он идет туда, куда ты его направляешь. Причем, шар, почему же, не знаю, он идет. И он идет, а ты его туда направляешь. Тихонечки его Можно туда направлять, кого-то и вдвинешь. Я не виню никого, я просто знаю, как ходят шары. Да они по-всякому ходят. Они это от тебя зависят. Слой от борта В, угол. Тут вот надо в смысле, я да, не да. Мои конкурсирования, они добиваются. Это естественно случается Да что ты держишь? Лучший профессионал Он сам не залетит из-за угла, потому что он А кого-то другого забивать не пройдет. Eu tenho dúvidas, dúvidas, Но ну это очень сложная идея. Очень тихонечко, немножко меня А что делают, Анна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 Я думаю, что это подставка, я понимаю, что это подставка А это было. Нет, я даже не смотрел. Это сказано. So it видимо, не работает. Должен будет. Устроился вот так, да? Просто. Тут хороший, Тут не знаю, Это было очень... Хороший. Как да, да, работать. сейчас ты выполняешь, тренируешь его. Да, я выложил... Нет, все, Так, еще раз Got to до он начал, меня матает. Матает. Не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 mm Вот это вот так. Ну, вот так. Нет, Я думаю, это надо немножко выяснить, что это свой три Нет, да нет, я пришел именно к за это. Да, это не очень интересно. я переезжаю в дом. 12 уже. Что? 12 у меня осталось. А у меня... Почему это было? Ты 10? А у меня. У тебя было близко? Продолжение а следует... Что это творит, а? Разыгрался человек. Ой, это-то прям стопроцентно. Можно после игры кредит на Середина, середина, середина, но сильным Мне это не нравится, мне это надо избегать вот это, снимать вот это, щегнули. Перейдем, надо. Мне это надо больше Я играть не буду. Продолжение Зрелась? Нет, нет, все равно. Нет, ну так это предельная позиция была уже. Я на What was it? Броет, портал. Я просто говорю, если можно Отсюда ударил и закинем это вот какие чуть-чуть. Что, что биток кидал, кстати, а это шары. Я должен что будет. Через куда-нибудь кидал. Нарезочки накинем. У меня восемь, восемь, было. Восемь было, а, ну, 10, 10, 10, 10. и до Все играют Так, у меня стало 13, да? Да, да 15 Он сейчас смотрит Не встает на середине Значит, вы на эту точку вставили. Я не понял, Значит, на тут... я занимаюсь. Как весты, как можно прокатом немножко более надо 18 18 Нет смысла есть. Вот Я же говорю мне, что надо Да, И Yeah. Это победа